Добрый день, уважаемые слушатели слушатели. Продолжаю свой обзор продукции «Чистая линия». И вот я решила немножко поговорить с вами о мылах. Значит, к мылам я давно, с детства, душу неравнодушно. Я всегда мыла голову мылом. Вот, Пользовался глицериновым мылом, нашим советским глицериновым мылом. Оно мне очень нравилось. И лицо я всегда умывала мылом. С кожей у меня никогда проблем не было, поэтому как только я где-то вижу мыло, ой, моя душа начинает совершенно неровно дышать к этому всему. Поэтому я уже так потихонечку пыталась даже сама варить мыло, но тут решила, думаю, за 25 рублей, конечно, такой маленький кусочек, это самое, листочек такой вот красивый, но девочки, я могу сказать. Я, конечно, в восторге от этого мыла, особенно в восторге от запаха, потому что запах самой настоящей ромашки, причем концентрированный. Пахнет совершенно изумительно. Кто не знает, как пахнет ромашка, заварите себе чай с ромашкой. Не только не тот чай, который продает Ахмат, там что-то ароматизированное, а тот чай, который вы купите в аптеке. В пакетиках купите ромашку в аптеке, заварите и понюхайте. Вот там вы встретите абсолютно нормальный вот этот совершенно вшибательный аромат. Хочу отдельно сказать о вот этом мыле. Я, посмотрите, мое видео, на котором я говорила про импульс молодости с ирисом плюс 45, там дается, в основном, масло ириса. И вот, вот я влюбилась в этот запах риса, потому что совершенно я тут вот просто распробовала. И когда вот я очень долго ходила вокруг этого мыла, вы знаете, подойду, понюхаю, пошла, повернулась. Но стоит, конечно, вот эта штука 56 рублей, 59 рублей. Ну, я не привыкла такое покупать, потому что мне все это дарят. И тем более в поликлиниках там было, то все полно, И бутылки вот эти отдавали, и мыло берите, вот чистите, вот мойтесь там и так далее. Но поскольку я всегда моюсь мылом, я никогда не моюсь Просто вот водой, вот не люблю я всякими умывалками вот умываться. Девочки, не люблю мыло, мыло. Вот умываюсь я мылом. Но могу сказать, конечно, что ради интереса я попробую это средство для умывания, пенки для умывания, молочко для умывания, чистые линии. Я попробую, мне просто жутко интересно, потому что совершенно классные вещи, классная продукция. Вот, мне очень нравится оформление, мне очень нравится вот этот цвет ириса. Вот, и здесь что написано? Ирис, лаванда и фиалка. Значит, мягкое мыло с эфирными маслами, ароматерапия отвар целебных трав. А с обратной стороны нам дано эфирное масло, включающий состав мягкого. мыла, дарит нежный запах аромата ириса, лаванды и фиалки. Нежная забота, мягкая, бережно ухаживает не вызывают чувства сухости и стянутости. Девочки, действительно так мыло абсолютно не стягивает абсолютно не сушит. И если вот где-то вот покупать, вот, вот как я, допустим, на приеме сидела, вот я покупала себе мыло, нам поставили какое-то мыло. Ужас, у меня не так сушили, что я говорю, я, я куплю лучше другое мыло, я купила кусочек мыла и МНПЦТО, антицеллюлитное. оно совершенно шикарно, совершенно не, не стягивала руки, ничего с ним не делала. Вот и мне очень понравилось. Но вот этим вот этим мылом я умывалась и, вы знаете, я с ним иван ванну принимала я им и голову мыла. То есть я ну использовала его где только. Но для интимной гигиены у меня есть другое мыло красная линия совершенно классная, Мне очень нравится ощущение. Вот поэтому ну только для интимной гигиены я его не использую, потому что там у меня есть совершенно классная штука и не хочу даже менять, не хочу использовать. Вот. Покупайте вот это мыло. Я перепробую всю эту ароматерапию, какую я только встречу, потому что мне действительно очень понравилось. и Мне действительно очень нравится запах. Мне действительно очень нравится отвар такой. Она совершенно не сушит. Мыло очень легкое. Отлично умываешься утром. А самое главное, дарит тебе такой запах, от какого просто можно. Девочка, вот честное слово, никаких духовки надо. Если не знаете, что я тебе сейчас вот куплю их доздерранты если я себе куплю их и буду пользоваться дезодорантами. Очень нравится мне, как пахнет мужской шампунь 3 в одном чистой линии. Ой, я не могу это вот. И вот очень нравится мне вот запах Ириса, он в импульсе молодости во всем. А вот импульс молодости, я и плюс 25 попробую, и плюс 35. Многие говорили, говорили, кто кому-то подходит даже и не по возрасту. то есть. Значит, вот что я еще хочу вам показать. Я хочу показать вот это мыло из Раши, традиции хамама. То, что я то, о чем я говорила. Вот у меня все началось с этого мыла, потому что люблю я мыла, люблю очень большое внимание и мы это. Я уже так вот приспособилась хранить его. Вот она из себя представляет вот такой вот брусочек. Ну, вы видите, наполовину он уже смыленный. То есть я его беру вот так вот. Я им, и мылю по голове, даже по форме головы. Вот. Если, конечно, его понюхать, но <смех> запах сногсшибательный, запах экзотический и просто сногсшибательный. Просто прелесть. Вот. Я начала с ним, потому что здесь масло корито. Подождите, мы... А, вот, вот, вот, да, да, да, да. да. Так, здесь масло корито. И масло органи. Вы знаете, я могу сказать, вот с этого мыла самая эпопея по поводу волоса началась, потому что именно на это мыло мои волосы отреагировали. Но могу сказать сейчас, что после того, как я по попользовалась вот, а, чистой линией, уже мой волос очень сильно изменился. Он уже абсолютно не дает той реакции, которая... Вот, вы знаете, он даже вот не оставлял ничего на моих волосах. Вот на моих волосах ничего не задерживалось. А, и еще могу сказать одну вещь. Я вот посмотрела внимательно, я посмотрела внимательно на дышели, а, Когда вот мы там пришли, они предложили. Либо вы можете, значит, можете для лица значит, серию попробовать, а можете серию для волос. Ну, я говорю, давайте для волос, потому что я уже, как бы, вы знаете, я очень сильно хотела восстановить свои волосы, поскольку когда-то они у меня после ядерного взрыва были, буквально за один день, вот, ну, облысела голова, понимаете, в полном смысле. Но я не расстроилась, у меня были хорошие парикмахеры, я была хорошей врач, у меня всегда были хорошие девочки, хорошие парикмахеры, и э, меня очень хорошо стригли, поэтому я по этому поводу никогда не расстраивалась. А вот другое мыло и в роше тоже. Ну вот я его вот в такую коробочку положила, вот я его достаю из такой коробочки. Мыло хорошо, когда лежит в коробочке. Почему оно не теряет запахом? Вот тут, конечно, брюшок охромный. Оно было просто упаковано в салофан. Вот это мне бы в Раши очень не понравилось. Прямо пренебрежение какое-то к таким вещам. Потому что вот здесь масло оливы. И вы знаете, вот это мыло абсолютно не сушит кожу. Я им одно время умывалась, мылась. Прямо на мылю и нижу в этом мыле. Вы это, знаете, и кожа была от него совершенно сногсшибательная. Что от вот того восточное то, то восточное мыло, вот это, вот это вот, что я вам показала традиция хамама. Вот это мыло, вот это мыло, оно у меня было исключительно для волос. Но сейчас я уже его пущу для кожи головы, потому что вот мы. Ну, Вернее, для, просто для мытья потому что ну, вот очень сильно все изменилось произошли изменения именно благодаря чистой линии и в общем я очень довольна вот такому мылу косметическому вот ромашечке я, я решила да я решила попользовать ромашку потому что говорю меня очень сильно потянуло на ромашку и ромашка мне очень понравилась поэтому девочки не игнорируйте мыло чистой линии вот, косметические мыла, не игнорируйте. Я вам просто рекомендую сядьте, вот, ну, допустим, с ромашкой. Откройте в поисковике ромашка, целебные свойства и почитайте. Мыло с медуницей. Откройте медуницу и почитайте. И знаете, когда вы будете вот, э, понимать вот это, то, что это такое, что это за растение, как и что. Вы совершенно по-другому будете воспринимать, вы увидите совершенно другие вещи, которые вы совершенно до того не видели. Поэтому мой вам, мой вам большой совет – пользуйтесь мылом мы «Чистая линия». И особенно вот этой ароматерапии. Но я могу сказать, вот это мыло, оно просто снухше очень сильно пахнет, снухшибательно пахнет. Но могу сказать, когда в ванну его добавляешь, но ну, ему наверное, надо вылить очень много. Такого запаха, как от мужского мыла три в одном, конечно, нету. Нет, не потому что оно мужское, а потому что оно очень мощно пахнет, просто замечательно. Купите себе вот мужской, мужскую линию, вот этот шампунь, гель, пену для, то самое, для мужчин, и попробуйте принять с ней ванну. Вы посмотрите, говорю, насколько будет плохо вот ваша ванна, и насколько говорю, вот у кого проблематичный волос, попробуйте три в одну мужскую линию мужскую, мужскую линию, мужской шампунь. Я думаю, что вы оцените по достоинству. В общем, вот этим всем вещам. А, единственное, что вот мыло, косметическое мыло, вот это вот, оно подсушивает слегка кожу. Вот это мне не понравилось, поэтому я его перестала использовать как умывающееся мыло, потому что мне не нужно, чтобы оно сушило. Вот оно подсушивает. Но ничего страшного, я этим мылом прекрасно использую его, либо для просто для первоначального мытья головы, просто вот смываю грязь этим мылом, он прекрасно смывает. А дальше уже на него наношу какие-то отвары там, какие-то шампуни чистые линии вот и замечательно тандем прекрасно вот это мыло я я я очень довольна я куплю себе из с я куплю себе и с и с ромашкой там еще какой то скрабирующее мыло есть в общем короче буду пробовать пробовать и пробовать я довольна 5-5 с плюсом и красот.